Не знаю, вы не согласны со мной? Я просто... Нет, я очень часто просто сталкиваюсь вот с такой агрессивной политикой ведения пародонтологических пациентов. и Мне всегда так радостно, когда вот я езжу на какие-то международные мероприятия и слышу, что ну, на самом деле очень многие тоже размышляют в таком же направлении, что это... Неоднозначная потеря зуба сразу тотальная. Я об что у меня много чего не получается. А, это просто по-человечески. Я это переживаю. Нет, за это все переживают. Иначе какой смысл? Если у доктора нет эмпатии, но он как бы не очень состоятельный, как врач, на мой взгляд. Ну, прекрасно. Теперь мы в начале нашей встречи, когда начинали говорить про рецессии, поговорили про фактор такой ветеологический, как ортодонтическое лечение, после которого в 80 с лишним процента случаев образуется так или иначе рецессия десны. Связано это не только с биотипом и с костным положением, наличием кортикальной замыкательной замыкающей пластинки. Связано это еще и то, куда перемещает ортодонт зубы. Он может иметь абсолютно здоровый парадонт пациент. Очень частая ситуация, ортодонт говорит, вы знаете, ничего не предвещало рецессии. Была скученность. Ну, например, ретрусия, положение да, нижних резцов, ретрусию. Мы выводим в сагиталь в правильное положение ортогнетического прикуса. И что происходит? Зубы висят в воздухе. Их вывели же из дуги. Дуг э, гребень остался на своем месте. Они на брекетах вышли вперед. Все это выровнялось, красота неимоверная, что произошло, там нету кости, там ушла, ушла десна, появились рецессии. Откуда они, был здоровый пародонт. Вот мы сейчас вообще всех пародонтологических и не парадонтологических пациентов, только это если там не совсем подростки, дети, Сначала проводим совместную какую-то консультацию или я смотрю первое, а потом смотрит ортодонт, мы принимаем решение, нужно что-то превентивно делать, не нужно. Но это дало вот на протяжении, видите, ортодонтическая ситуация, она такая длительного, поэтому тут, чтобы получить с ними результаты, очень долгоиграющий процесс, чтобы все это регистрировать. Но... Мы получили очень хорошие результаты. У нас даже когда они расширяют дугу, даже когда идет расширение да, челюсти, вывод вот этих вот, например, в более в положение протрусии зубов, мы не теряем при этом десну за счет того, что мы превентивно создаем там дополнительный объем в области этих зубов. Иногда это происходит в процессе ортодонтического лечения, когда все было хорошо, и вдруг начинаются вот эти первые признаки, мы останавливаем активацию, делаем операцию, и потом продолжаем через три через месяца опять ортодонтическое лечение. Но дало действительно очень приятные и хорошие результаты. Эта пациентка ну, с очевидными показаниями к ортодонтическому лечению она ко мне обратилась в 2008 году просто по причине э, пародонтита средней степени тяжести. У нее были зубодесневые карманы где порядка 5-6 мм, огромное количество наты поддесневых зубных отложений, воспалительный компонент, ну, то все было очень печально. Когда мы с ней сделали все наши любимые кюритажи, выполнили полностью пародонтологическую санацию, оказалось, что у нее есть рецессия десны и плюс еще ортодонтическая ну, зубочелестная деформация и аномалия. И таким образом мы решили, что мы будем готовиться к ортодонтическому лечению, но ортодонт сказал, что с такими рецессиями мы не можем уже исходно, даже перед тем, как начинать, они уже есть. То есть что будет, они могут усугубиться. Мы провели устранение в двух сегментах на верхней челюсти, во фронтальном участке на нижней челюсти устранение рецессий, и потом пошли на ортодонтию. К сожалению, вам вот этот второй сегмент, я могу показать только результат, потому что фотограф, который у нас был, до этого потерял все мои фотографии за два с половиной года. Ну, не знаю, что он сделал, но их удалил, ну, в общем, это была такая трагедия, я так долго собирала эти клинические случаи. С этого момента фотографировать теперь только Алексея, я больше никому не доверяю. Это опять же здесь у нее неплохой биотип все рецессии первого класса. Но из-за того, что у нее есть абразия, было принято решение использовать пластический материал. В этом случае был тоже твердомозговая оболочка. Зокеле. Посмотрите, из-за того, что у нас зона сместилась с 12 по 16 зуб, здесь я приняла решение центральным зубом сделать первый премоляр. Это допустимо вполне. То есть вот с этим центральным зубом, с выбором центрального зуба, можно немножко поиграть бывает, когда у вас перемещается куда-то зона операции. Обработка, депитализация сосочков анатомических, корня фиксация твердой мозговой оболочки, фиксация лоскута. Ну, в общем-то, вот эта картина, с чего была начата артедентия. Сутью там даже было не столько устранение всех рецессий максимально, сколько именно укрепить ее биотип, создать доп дополнительный объем, чтобы э, на ортодонтическую нагрузку это все не стало увеличиваться. Это вот, по-моему, первая дуга самая какая-то еще такая. Это уже полгода. Ну, у нас очень все стабильно было, да. Нижняя челюсть. Просто нет это, по той же причине этой операции была прооперирована корональным смещением четыре резца с применением свободного десневого трансплантата. И вот здесь вот разошелся шов, и вот так вот сросся. Я потом вот убрала эту всю историю, но, но вот у нее вот так интересно. Все, трансплантат выжил, то есть там и объемы все есть, как бы... И здесь я, кстати, вот у нее, у этой пациентки я иссекала тоже участок подбородочной мышцы. Это одна из четырех-четырех пациентов, у которых я это делала, ну... В общем-то, результат у нее неплохой, хотя я не думаю, что нам сильно это помогло, опять же. Ну вот, наша верхняя челюсть, она уже становится в каком-то таком приличном виде. Рецессии нет, биотип у нас прекрасный. Ну и все, уже все сняли. И она пошла лечить свои зубы. Так что вот даже с такой ситуации можно всегда решить каким-то образом. Главное, это, конечно, комплексный подход и комплексное взаимодействие с э, другими докторами. Э, в данном случае с ортодонтом или с ортопедом. Скажите, пожалуйста, если, допустим, было проведено Уже? Уже проведена. Угу. А пациентка уже на нижней челюсти. Визуально все с фронтальной поверхности все прекрасно. Фронтальная группа зубов. А с язычной поверхности практически полное удаление корни В области всех, ну, наверное, от пятого до пятого А какую глубину рецессии средняя? М? Какая глубина рецессии язычной? Практически до более чем на. Ну, это печальная картина. Да, и, и вот он привел мне и говорит, сделай что Я говорю, что... -то -то Они перемещали как-то зубы странно. Не знаю, я вот такое видела вот, буквально на прошлой неделе. Видела первый раз, причем девочка там совсем молоденькая, там 93-го. Ну, вот, пусть... язычные рецессии... Я вам скажу, что я пробовала четыре раза оперировать на нижней челюсти язычной рецессии. Получился один. Я пробовала два раза. У меня ни одного не получилось. Я, в общем, обычно отказываюсь их делать. Ну, видите ли, при таких рецессиях там даже дело не в биотипе. Там дело в том, что вам там ничего никуда не переместить особенно. Там уже такая убыль идет, вот эта у вас тонкая полоска, mm -hmm. а дальше дно. Да. Ну, там вообще под... И mm -hmm. там э, есть риски и с сосудами не подружиться уже, и получить какие-то неприятности. Поэтому я, например... То есть в дальнейшем mm -hmm. это удаление, да, как минимум 4 процента. Ну, ей надо просто за этим пока следить и заниматься тщательной гигиеной, mm -hmm. то есть... Они вообще, <свят> за Ну, можно поговорить с ортодонтом, попробовать компромиссно их немножко увести вглубь, чтобы корни чуть-чуть заглубить туда. Ну, вот это как раз да, понятно, но ему же надо объяснить, что, думала, что это его не не не результат, пыль. а не я ваш. Нет, вы знаете просто, я вам скажу, время, когда к продонтологу заталкивали, вот так вот пациент, отвкнув его в спину, сказать сделайте что-нибудь и закройте и закрыв дверь за собой, это время давно прошло. Должен каждый свой локус нет, ответственности нести. Это же его проблема на самом деле, а не ваша. Понятно, я просто чувствую, что можно, говоря, отношение... Нет, нет, к сожалению. Зукелли тоже как-то он в Милане показал два случая, как он пробовал язычный. Но судя немножко, зная его манеру общения, судя по тому, как он очень так промямлил, все это скомкал и был не уверен, это значит, что это тоже один из двух случаев, которые у него получился. Кстати, вот эта пациентка, которая сейчас вам показывала, у нее они, у нее тоже есть... Две язычные рецессии на центральных листах они, ну, может быть, миллиметра по четыре, они ее очень эстетически беспокоят, язычные рецессии, я не знаю, что у нее. -то. Ее не беспокоило, когда она мне пришла с гноем и вот такими вот зубами, а теперь у нее без... каждый миллиметр чего-нибудь беспокоит. Вот. И она меня все время уговаривает, говорит, я не буду ругаться, если не получится, там еще что-то, я, пожалуйста, я, я категорически отказываю.